Я даже не буду записывать эту хуйню, потому что мне похуй. Штребух вылез из помойки, блядь. Это контент, которого вы заслужили. Мау. Мау. Убля -у, убля -у. Сделал я в помойку сальту. Это 10 мау Трубух вылез из помойки, хейтер натянул, колготки заряжаю, писки в годки, заряжаю, писки в годки, Трубух вылез из помойки, хейтер натянул, колготки заряжаю, писки в годки, заряжаю, писки в годки Я ебашу, блядь, На хуй газки мне не встрети кош. Now я с помойки не рабочий, я по свежие, слойких кош Я с помойки зарядил бомжу, ну захожу на Ребята, я вообще в шоке, это топовая находка. Штребух вылез из помойки, хайтер натина У колготки заряжаю. Писки в годки заряжаю. Писки в годки штребух вылез из помойки, хайтернатин У колготки заряжаю, Писки в годки заряжаю, Писки в годки я ебашов блять на стойке. На хуй глаз кем не Я с помойки не рабочий опойки спя. Жи е сойкать кош ся. Я спамой зарядил бомжом. Двойко захожу надо кидай. Штребух вылисы спамойки, хайтер натина у колготки заряжаю. Писки в годки заряжаю. Писки в годки, штребух вылез из помойки. Хейтер натянул колготки, заряжаю пески в годки, заряжаю пески в годки Штребух, что делать? Черт, вы там же опять заняли нашу точку Что ты мне это скажешь? Конкуренты меня обошли, но я не отчаиваю Оу oh вы только посмотрите Я просто в шоке, это сочные котлетки из помойки